При получении кредита вам необходимо обратить особое внимание на ряд важных моментов во избежание некоторых ловушек, которые бьют по вашему карману. Если в договоре указана ежемесячная комиссия от суммы кредита, к примеру, тариф может быть в размере всего лишь 2% в месяц, но это повысит вашу годовую процентную ставку на 24% годовых. Таким образом, кредиты с ежемесячной комиссией, как правило, самые дорогие, хоть и ставки по ним могут быть низкими. Единственным исключением является одноразовая комиссия, которые существенно не отображаются на ваших расходах, потому что вы комиссию сплатили всего лишь один раз и забыли о ней навсегда. А также многие банки при оформлении кредита часто настаивают на оформлении страховки, которая также является необязательной. Ее размеры могут достигать до 23% от суммы кредита. И это также увеличит ваши расходы в несколько раз. Также обращайте ваше внимание на возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций. Могут быть некоторые ограничения в виде запретов на досрочное погашение в течение определенного времени от даты заключения договора либо же ограничения в виде минимальной суммы погашения кредита, либо же комиссии для уплаты банков за досрочное погашение кредита. Также никто не застрахован от несвоевременной уплаты кредита. Поэтому внимательно изучайте пункты договора, где указывается, какой штраф будет накладываться на плательщика в случае несвоевременных уплат. Может быть несколько выводов. При поиске банка тщательно изучайте все пункты договора и все нюансы. Также помните, что невысокая годовая процентная ставка не является показателем выгодного кредита.